То запишите 5 своих увлечений, чем вам нравится заниматься, даже если вам за это деньги платить не будут. Еще проще, когда люди говорят, как мне найти свое предназначение, чем заниматься, я говорю, представьте себе, что вам предстоит трансатлантический перелет, да, то есть вы летите там, я не знаю, из Москвы в Буэнос-Айрес и летите в комфорте, в бизнес-классе, с вами идеальный собеседник, он вам приятен как человек противоположного пола, вы можете общаться о чем угодно, в первую очередь о чем угодно имеется в виду в ваших увлечениях. Соответственно, два вопроса, о которых вы можете говорить 15 часов непрерывно и вам это не надоест и а только будет вызывать восторг. Запишите это, да, то есть, что вас зажигает, о чем вы можете говорить достаточно продолжительное время. После этого выберите, ну, то есть, пять таких увлечений нужно записать, и выберите два, которые вас зажигают больше всего, и подумайте, как вы можете вот эту ценность свою, экспертность, знание, да, которые зажигает, донести как минимум до 500 человек, 500 людям. Просто подумайте, и первое, что приходит в голову, да, запишите план, то есть, что бы вы сделали, чтобы вас услышали в этом направлении 500 человек, после составления плана я думаю, у вас там будут, ну то есть тоже будут определенные озарения. Ребят, делюсь своими сайтами, да, своими фишками, которые у меня сработали, да, то есть что-то я получал в рамках жизненного опыта, в рамках прохождения определенных тренингов, что-то я получал в рамках собственного опыта.